так всем привет друзья у нас сегодня на завтрак а я сейчас быстро быстро приготовила нарезала огурчики помидорчики салат не люблю делать просто соли посыпала и все так положила, сварила рожки рожки с маслом сливочным с сыром потертым Сыр мне этот очень нравится рекламировать не буду но очень хороший так сосиски ну вот эти сосисоны Мужикам по две, нам, девочкам, по одной. хватит. Все, хлеб нарезала. Теперь сейчас просыпаются, всех детей будет Андрей. И мы это, покушаем и пойдем в огород. Все. Ну вот, друзья, мы пришли в огород с детьми. И начинаем работать потихоньку. Андрей уехал другу помочь там что-то купить. По строительству он не разбирается. И вот Андрей попросил помочь ему. Сейчас э, надо будет да, прорыхлить это, у нас вот, кабачки. Капуста да? прорыхленная, но все равно надо еще ее прорыхлить да? хорошенько. Вчера я закончила морковь. Видно, не видно на камеру? Ну, короче, вот они. Вот полоски эти. Пять полосок у нас вышло. Пошире сажаем, чтобы это красота была. Теперь огуречник наш зайдем. Вот, все подвязано, все шикарно, красота. Это было, когда прохладная погода, я подвязать успела здесь. Ну и в перце тоже самое взяла аккуратно. А под помидоры я еще не могу сделать. Я скоро выть буду от того, что я не могу это сделать. Так как там жара, офигенная жара стоит. Вот помидоры. Вот помидоры, которые заросли. Заросли. А, надо будет палки понаставить. Ну, листья я убрала. И вот надо будет здесь а, травушку муравушку убрать. Ну, в принципе, здесь делов то не намного на час может быть. Ты вечно вот свое лицо сует этот, а? Ну, иди сюда, она. Привет, скажи нашим подписчикам привет. Привет, подписчица. Ты какой-то несерьезный мальчик. Привет, скажи, солнышко. А? Ты плакала, да? Она какала. Иди отсюда, что врешь? Что там? Вася, ну ты вообще оборзел. Вася, кш! Вася, уйди, ты прям на салат сел. Потери памяти. Так, Аминка плакала, потому что папа не взял ее с собой. И не, не хочет разговаривать. Капусточка вот, ай, Вася, капусточка у нас здесь хорошо пошла, обработанная, все, и после дождя, как всегда. Ну, Мама, скажи, Хва хватит уже жаловаться, хватит, Дима, дразнить, давай работать, все. На чеснок пойдете сейчас, а то. Не надо, не надо, там жарко, ты понимаешь, там Я все там помидоры сгорят потом. Что творишь-то? Что творишь-то? Я уже там поливала поливал вчера. Так, все. Ну все, друзья, как вы видите, мы вначале у нас идет спор. Не на жизнь, а на смерть. А потом мы только начинаем. Дима, как всегда, какать. <режит> у него <режит> вечно одно любимое слово, какать. Да? Больше, больше ничего ты не умеешь говорить только какать у него да. ему говоришь привет передать а он говорит какать я не говорил такое ни разу Чего? Чего? Я да не ври да не ври ну, ну не ври. тогда привет передай Кому? подписчикам нашим какие подписчицы не ай, сразу подписчицы ай, ай, ай. вот они каждый день твой канал смотрят Ну, ну вот девочки мои ну это это сёстры Я ему передал привет. Ну, молодец. Ладно, да. давайте я вам покажу пион. Пионы у нас расцвели. Рас расцветают. Красота, красота. Шик, блеск, красота. Тратата, тратата, трататушечки мои. Тратату, тратату, трататушечки мои. А -а -а -а. О, какая красота. Эй, -э, по огороду не бегай! Сейчас, Дима, ты это надоел уже, правда? Вот. Она начинает свисти. Наша жимолость. Ай, жимолость. Кстати, да, наша жимолость. Общипывается потихоньку каждый день. Кому не лень. Да? Они очень вкусно, их очень много. Надо кушать. Они первые ягоды, потом Виктория только идет. Они же полезные. Вот да. видите, темненькие зеленый не едим. Ага. А наши зеленые э? что они так... Амина, ягодки будешь? У а нас будет. Дима, дай ей ягодки. Ай, Давид. Собрать? Ну да. <свеч> вот здесь. Вот здесь, смотри. А здесь еще поспевает. Маловато. Нет, не папа. Смотри, сколько нынче яблок будет обалдеть. А еще у нас в саду. Там э, три дерева яблок. Яблони большие, здоровые, вы видели, знаете. Э, там обалдеть. Там конкретно обалдеть будет. Там очень яблок много. Ну, нынче. Короче, обидимся. Не только обидимся. И коз накормим, и свиньюшку нашу. Э. Ну, короче все будет слава богу картошку уже один раз андрей прошел с димка как вы видели на видео а на поле съездил вчера торвал ташивал как прорыхлил и картошка там замечательно тоже тоже хорошая ну слава богу слава богу все растет цветет и пахнет как мы с вами все вместе Жизнь идет, жизнь продолжается. Да, друзья, да, сынок? Че, в нос попал? Они же вкусные сказал. Чего? Что ты хочешь сказать? Слово? Слово Давиду Петухову Андреевичу. Давид Андреевич. Что хотели сказать? Они вкусные. Очень вкусные. Ну вот, кушай. Кушайте. Дима, пошли работать. Хватит. Хватит лень гонять. Отгоняем от себя. Начинаем работать. Давай. Пошли. Ты уже запачкалась. Ну зачем ты льешь на всех воду? Если тебе жарко, то зачем на них-то лить? Нет, зачем Переоденься, футболку, шорты. Роделся, как зимой. Амина уйди. Амина, молодец, кстати. Ты, да. ты зеленый, ты не надо рвать. Начинай. Кушай салат. Такие не кушают. Давид, собери лучше для меня. Амина, не рви. надо. Ладно, все, работать. Работать, работать и работать. Ну вот, друзья, наступил у нас вечер Мы пришли с Андреем в огород Ну и Дари, Дани, Данирка <соединяя> Даринка наша С нами Пришли домой Покушали, пообедали то есть Поспала я хорошенечко Часика-два Так хорошо остала в голове Пришли вот сюда по хозяйству И полили все, поливаем Смотрите, морковочка у нас чистенькая Капуска шит, блеск, красота. А вот морковка, как по линейке. Андрей это все делал, а я сеяла. И вообще, мне кажется, прореживать ее не буду. Потому что она не так густо посеяна. А то, что зайдет, это ребятишки будут кушать. Так, это у нас... Морковка на семена Как обычно посадила Бабушка меня приучила Это у меня нынче Зацветет Королевская трава Забыла Честное слово забыла Так, Свеколка полита Короче все полили Абсолютно все Свекла где Виктория не досадила Там посадила Посеяла Вот у нас огурчики перчик. Прорыхлели помидоры, огурцы. Андрей воду набирает. Заринка здесь какая-то, поэтому ходим лабиринтом. Помидоры. Ужас. Стесняюсь вам показывать. Но надо, надо, друзья, покажу. А, как вы видите, два. Вот половина теплицы чистая, половина. Кошмар, кошмар. В итоге я решила я решила завтра прийти в 5 утра. Как раз будет не так жарко. И прорыхлю, помидоры подвяжу, если успею. Но должна успеть, надеюсь. Андрей говорит, телефон бери, а то, говорит, ты время забываешь, пока все не сделаешь. Говорит, фиг тебе, а. дозовешься. Ой, жара, жара, духота. Но это хорошо растет то все цветы все полил а там два ряда картошки посадил две недели назад две недели две полторы недели вот она сходит очень хорошо вот капусточка слава богу красота ты наша тарина гуляй гуляй Фу, фу. Соль вода, соль вода, соль вода, соль уж с ней ходить так покажу андрей что у меня сделал какую работу у меня андрей сделал сегодня сейчас покажу как вы видите у меня андрей здесь убрал траву в итоге у нас а... в итоге у нас виноград ужил. виноград живет так что придется его закрывать если не уходит значит не надо Пускай живет. Так, это мята, это у нас на компоты пойдет все. Красота. Так, хрен. Ежевика, которую я нынче не закрывала. Попробовала так. Я же люблю эксперименты делать, ставить. В итоге ее и не надо, в принципе, закрывать. Она, как вы видите, очень хорошо сама идет в рост. И... Этот сухостой надо будет убрать потом. Но ну, а пока подвязано. Где там веточки идут. Пиончики. Я вам показывала уже красотульки. Ну. В принципе и все. А на ночь тепличку, наверное, не будем закрывать. Слишком жарко. Нет, наверное, дверь-то закроем. Все. Все, друзья. Наша миссия, на сегодня закрыта. Вроде огородик порядок привели. Слава Богу, красиво, уютно. И хорошо. Все растет, все цветет и пахнет, как говорится. Ладно, все. Всем пока-пока. До новых встреч. И пишем комментарии. Обязательно ставим лайки. Пока-пока.